Дорогие мои друзья, не слушайте, пожалуйста, все, что я говорил в предыдущих моих выпусках, роликах. На самом деле вы не являетесь такими жестокосерными, злыми и бесчувственными, как я говорил. Просто это люди, которые... если можно так сказать, появились на моем канале, для того, чтобы не дать мне полюбить вас. Чтобы я думал, что раз мне практически все пишут гадости, то я подумал, что значит все такие. А на самом деле просто хорошие люди молчат. А плохие говорят очень много. И поэтому складывается порой такое впечатление, что плохие все. На самом деле это не так. Поэтому я прошу прощения у всех хороших людей за то, что я ранее ошибался. Теперь следующие свои выпуски я буду выкладывать исключительно для вас. Не обращая внимания на Комментарии тех людей, о которых просто-напросто скоро все забудут. Поэтому до встречи в новых выпусках. Ищите меня в интернете. Я скоро буду с вами. Русский царь грядет!